Друзья, рада вас приветствовать. Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. И сегодня продолжаю серию эфиров на тему «Как убрать твои внутренние денежные тараканы и начать получать больше денег в жизни?». Вчера мы провели первый мастер-класс, как за 30 минут выявить свои ограничения и начать что-то менять, превращать их в деструктивные ограничений превратить в созидающую силу, созидающую убеждение. Вчера была работа где-то 3 часа, много людей получили материалы, уже готовых практик. У многих мазки кипели, так и говорили, просто энергия прет. И, по сути, мы с вами работаем, живем и знаем, что если у вас отношения, или если ваша тема – деньги, или если ваша тема – здоровье, то ключевым фактором, основой является ваша структура Личности. Кто вы? И сегодня более детально речь пойдет о деньгах по мужски и деньгах по женски. В чем разница? Спасибо большое, что вы подключаетесь и пишете свои поддерживающие смайлики, сердечки. Благодарю вас Инстаграм, благодарю вас Фейсбук. Итак, тема деньги по мужски, и деньги по женски. Какая разница? Многие люди знают. Что женщина получает денег, может получать больше денег, работая, занимаясь любимым делом. И для нее нужны состояния. Состояние кайфа, состояние удовольствия, состояние безопасности. Состояние принятия себя, состояние доверия миру. И тогда она транслирует удовольствие, а на удовольствие, естественно, все притягивается как магнит. Деньги, в первую очередь, если мы говорим о деньги. Что касается мужчины, как мужчина зарабатывает деньги и в чем разница между бизнесом по-женски и бизнесом по-мужски. Интересно? Так вот, я как психофизиолог исследую психофизиологию людей и их отношения к деньгам и результаты, которые люди получают, делая те или другие вещи в своей жизни. Так вот, на самом деле люди, делают то или иное, получает те или иные результаты, и их исследования, исследования таких людей, наука давным-давно уже провела. Так вот, мужчина деньги зарабатывает через напряжение, через прохождение трудностей, через достижение. Женщина, заметили, могут одинаково получать когда женщина находится в состоянии кайфа, удовольствия, принятия себя, мира и наслаждения. И вот вчера на мастер-классе я давала... Спасибо вам большое, Facebook, за ваши смайлики. И вот вчера я давала практику в конце мастер-класса набор слов, чек-лист, какие слова женщина должна по сути знать, какие слова влияют на мужчину, чтобы он больше зарабатывал. Потому что когда женщина самостоятельно достигла в своей жизни, построила дом, купила машину, построила бизнес самостоятельно, она, естественно, больше включает мужского. И это закономерно. Вы знаете, что и у мужчины, и у женщины есть и мужской, и женщины. Да? Так вот, больше включается мужского. И тогда деньги приходят тяжело и с напрягом. Поэтому женщина, когда у нее есть мужчина, она вдохновляет мужчину, говорит ему слова признания, она дает ему возможность справиться и выполнить свою миссию на земле. А какие мужчины миссии? Какая мужчина миссия на земле? Быть нужным, быть добытчиком, быть героем, быть свободным. Вот эти вот вещи полезно напомнить, потому что многие женщины очень даже не туда идут в своих мыслях и в своих убеждениях. Если мужчина, ему приятно быть нужным, вот напишите мужчине, кому приятно быть нужным, то как женщина должна проявляться в этом? по похвале, просить у мужчины быть маленькой, быть глупенькой, а не вот «я могу, я сильная». И тогда мужчина больше зарабатывает. И набор этих э, практик, и этих слов, просто вот он такой уже выверенный, слов, слов, которые влияют на мужчину. А что же делать, когда мужчина, когда женщина его признает, хвалит, уважает, считается с ним? Мужчина старший в доме. Когда мужчина зарабатывает, тогда мужчина обеспечивает, тогда мужчина заботится о своей женщине, правда? А что делает женщина? чаще всего, жалеют, работают на нескольких работах, и они мужчину уничтожают. Вот я работаю тоже в женских программах, у меня есть одна из программ, это же «И служанки королевы», такая, такая нашумевшая такая программа, многие решают свою судьбу, перестраивают свои мозги, и, конечно же, совершенно по-другому себя ощущают в жизни, мужчины больше зарабатывают. И если женщина поиски мужчины, то она ведет себя как женщина, а не как мужик. И тогда она вып выполняет свою роль, роль женщины, и она дает мужчине правиться. А что же тогда делать? Часто меня спрашивают, что же тогда делает, вот пишет меня Алла, а что же тогда <сёк> делать женщине, которой нет мужчины, которая сама зарабатывает, сама трудится? Она тоже хочет быть счастливой? Она тоже хочет, чтобы мужчина ее баловал, давил подарки. Как вот это вот мужское перестроить? Как ей найти такого мужчину, чтобы было ее сильнее, успешнее? Здесь целая отдельная, такая, знаете, целая отдельная работа. Вот мне, например, я очень много сама в жизни достигла. Но я хорошо понимаю, что с мужчиной мне лучше что я хочу быть любимой. Я это осознавала, но я не могла никак перестроиться. Как? Как? И я начала изучать психологию мужчин более глубоко. Когда мужчины приходят на консультации, в тренинги. Я работала в мужском коллективе долгие годы. И очень хорошо понимаю, чего они хотят. Как я это применила в своей жизни? Я просто уже изначально смотрю, мужчина он самостоятельный, самодостаточный. Что он может дать мне в ответ на мою любовь, заботу, поддержку, там, да, вот все, что я могу. Но я ни в коем случае не буду платить за него. Я ни в коем случае не буду тащить, унижать его своими деньгами. И вот это помогло мне выстроить другие отношения с собой, как женщины, и выстроить отношения со своим мужчиной. Что в таких случаях женщине, которая продолжает работать? строить свой бизнес, как ей вот это состояние женственности, благодарности, расслабленности, безопасности, как это состояние можно поддерживать, если сейчас кризис, если деньги не всегда есть, правда? Если той женщине, которая еще пока что не нашла своего такого класса, вот что ей делать? Да. Да. Управление своими эмоциональным состояниями. Чаще находиться в состоянии благодарности. Фокусироваться на том, что вас радует. Если вспомнили про то, что с деньгами у вас плохо, в это место отметили в теле, выдохнули его. И на то место, где этот был Бог, боль, Вдохнули что-то светлое, доброе. Из, то, из того вашего перечня желаний, а у вас должно быть, вы знаете, сотни, тысячи. Кто этого еще не знает? Просто напишите, кто этого не знает. Если вы ваш мозг используете не по назначению, там, как психофизиолог, говорю, и вы не имеете больше, чем 300 желаний, то есть хотя бы 100 должно быть записано у вас на бумаге. Если у вас не записаны, вы рабы, вы выполняете желания других. Если у вас нет своих целей, вы выполняете цели других. Так вот у женщины должно быть их особенно много этих желаний правильно записано в настоящем времени вижу, слышу, ощущаю. И вот когда вы Поймали какой-то глюк, какой-то дискомфорт, какой-то боль, какой-то страх, тревогу. Сделайте стоп. Вдохните вот этот... Почувствуйте этот, этот глюк, страх, боль. Выдохните. И вдохните то, что вам хотелось бы. И тогда уже тело будет наполняться вот такими вот приятными гормонами. Более детально, с большим количеством практик, я буду давать и эти практики, и другие, как достигать своих целей, как управлять деньгами, как получать, увеличивать свои доходы. Я буду давать на 5 интенсиве с 25 мая. Поэтому под этим, под этим видео, под этим видео в Facebook, Будет ссылочка, на на интенсив. В Инстаграме будет тоже ссылочка. Ну, а завтра будет еще одна, один мастер-класс из серии мастер-классов. Как убрать внутренние ограничения и начать получать серьезные деньги. Будет тема такая мастер-класса, как «Почему большинства людей никогда не будет больше денег». И мы будем делать диагностику, тест-диагностику на то, к какому типу людей мы относимся, осознаем и меняем свои установки, действия, чтобы деньги к нам приходили. И материал этот предназначен для тех людей, которые просто хотят увеличить свои идеи, то, кто работает в интернет, психологи, врачи, коучи, тренеры, МЛМ-предприниматели, в общем, все те люди, которые... Работают, трудится и, и понимают, что денег в мире полно, особенно в кризис. Особенно в кризис. Но есть какие-то кризисы в голове, караканы. Да? Поэтому завтра будет вот такой еще мастер класс Он будет 13 часов по Москве. Он будет открытый. И тоже я буду продавать пятидневный интенсив. Достаточно. Такая условная цена, вам будет приятно. Ну, естественно, мы будем повышать эту цену. Материал набран мною за большое количество лет. Я работаю уже более 25 лет в психологии, психотерапии. И знаю, не через себя пропустила, и клиенты мои показали результаты. Поэтому я очередной делаю запуск этого пятидневного интенсива. Цену дают пока небольшую, чтобы люди могли привыкнуть, попробовать. Ну а дальше кто-то пройдет со мной коучинг, кто-то пройдет со мной какую-то программу, какой-то бизнес, возможно, захотите делать в интернете, буду вас поддерживать, учить, показывать, делиться своим опытом. Но пока интенсив, и ссылочка будет под этим видео. Итак, деньги по мужские, деньги по-женски. Разница. Женщина получает деньги от удовольствия, от, когда находится в безопасности, в кайфе с собой, когда он находится доверен к миру, а мужчина проходит трудности, чтобы закалялись его мышцы, чтобы он был героем, сильным, и женщина мужчина вдохновляет, поддерживает, а когда вот женщина самостоятельно стоит бизнес, пока у нее нет мужчин, есть такие, я знаю, чаще находится в тех состояниях, которые магнетически притягивают к вам деньги. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт. Ссылочка под этим видео. Если вы слушаете меня на YouTube-канале, подписывайтесь на мой канал. Колокольчик ставьте. Потому что много полезностей я с удовольствием вам даю. Пока-пока. Денег вам. Радости. И вдохновение, особенно в кризисе.